Здравствуйте, меня зовут Светлана Мостовская, и сегодня мы с вами продолжаем серию видео, посвященную такому замечательному инструменту, как «12 дворцов судьбы». Этой весной в нашей школе пройдет мастер-класс, посвященный «12 дворцам». Если вам интересна эта тема, то переходите по ссылке, проходите раннее бронирование и бронируйте за собой участие в нашем мастер-классе по самой низкой цене. Итак, построив свою карту, если вы знаете свой час рождения, потому что техника 12 дворцов основывается в том числе и на столпе часа рождения, вы можете получить расклад по 12 дворцам судьбы. 12 дворцов отражают 12 сфер жизни человека. И сегодня мы с вами поговорим о дворце религии и эти. Да, то есть это дворец религии и этики. Этот дворец говорит о противоположном противоположности материальным вещам о духовной стороне жизни. Это э, возможность человека получить эстетическое восприятие да, от каких-то красивых картин, от искусства, от созерцания природы, э, способность вот, как раз человека воспринимать красоту вещей. Это говорит о том, насколько человек может духовно развиваться, насколько он может эм, в религии да, себя как-то ощущать, получать подпитку от э, метафизических каких-то занятий от увлечения религией. И то есть, помимо этого, этот дворец еще говорит о том, насколько человек может быть счастлив от собственных ощущений своих. Это вот дворец вероисповедания, насколько человек может интуицией своей воспользоваться, насколько она у него он одарен этим, насколько человек в духовном плане да, считает, в духовном плане доставляет ему развитие и то есть человеку достаточно важна, если у человека благоприятный элемент стоит в этом, в дворце достаточно важна эта часть жизни. То есть он думает не только о материальном но и о духовном. И в древнем Китае перед тем, как себе спутника жизни или спутницу выбрать, обязательно смотрели этот дворец. Считается, что если в дворце религии стоит неблагоприятный элемент и в дворце жизни, то есть в первом дворце тоже стоит неблагоприятный элемент для карты, то у человека будет невыносимый характер да, естественно никто не хотел такого спутника или спутницу э, выбирать себе как говорится идти по жизни да, с таким человеком с невыносимым характером опять-таки в древнем китае смотрели если человек, для человека данный дворец благоприятен считалось что если такой человек ну не обязательно он должен обязательно заняться этим но если вдруг он попадет в монастырь то он сможет э, сам себя органично чувствуют и получать удовлетворение. А если он неблагоприятен, то такие обстоятельства будут для него не очень позитивные. И, в принципе, люди с благоприятным дворцом религии и этики – это люди, которые ну, действительно думают не только о материальном. То есть те, те самые люди, которые изучают какие-то... Вот как мы метафизику изучают, интересуются религией. Это люди, которые могут наслаждаться красотой природы, да, то есть как хорошо птички поют, цветочки цветут, то как хорошо на душе, да? то есть, ну, это достаточно важный аспект в жизни человека. Также если у человека дворец религии, религии и этики благоприятен, это не только говорит о том, что он может заниматься китайской метафизикой, фэншуй, религией, но человек может достаточно успешно заниматься например, ритуальными какими-то да, действиями, то есть это организация свадеб, там, например, похорон, различного рода ритуалы, да, принятые в обществе, торговля там э, картинами, предметами искусства какими-то, ритуальными принадлежностями, опять-таки вот занятия метафизическими науками, да, в церкви, да, как-то себя проявлять, то есть это будет приносить человеку пользу. В принципе, даже если вы не занимаетесь, не ничем выше перечисленного, то даже походы в церковь или же там занятия китайской метафизикой даже на уровне для себя, если у вас этот дворец хороший, это будет приносить вам удовлетворение, это будет приносить подзарядку вам, и это будет улучшать вашу жизнь. В дворце духовности или в дворце религии стоит вот прямое богатство, да, если оно благоприятно человеку, то он может делать деньги на этом бизнесе. Но если у человека, предположим, братство стоит в дворце религии и этики, то считается, что человек может обладать необходимостью делать других людей счастливыми. Да, то есть ему будет доставлять это удовольствие. Если стоит уменьшение богатства, то считается, что это глубоко нравственный человек, в принципе, по как бы, школе Манфреду Кувне, вообще грабитель богатства или уменьшение богатства, если у человека имеется в карте или же вот, во дворце религии стоит, то это как, бы, как раз признак того, что человек может быть духовным, да? ему важны будут, важны будут духовные изыскания. И если этих грабителей считалось очень много в карте, предположим, то человек вообще должен в монастырь уйти да то есть посвятить свою жизнь служению богу если в карте стоит в дворце религии дух наслаждения то Человек может что-то делать из вышеперечисленного, относящегося к дворце религии для своего удовольствия и получать за это вознаграждение. Да? То есть ему нравится заниматься чем-то, предположим, там метафизикой или заниматься предметами искусства, или, там, ритуальными услугами. Ему доставляет это удовольствие и он получает еще и деньги, как следствие, да, за, свои, за свои действия. Если стоит вызов власти, то человек тоже может получать деньги, и духовные поиски стимулируют раскрытие творческих талантов. Да? То есть человек может за счет того, что он прокачивает эту сферу, он может ну, как-то бы, да, вот как подпитываться и что-то воспроизводить. Если в этом дворце стоит склонность к богатству, то как раз можно зарабатывать деньги на этой сфере. То есть коучи, всякие духовное развитие, те же самые консультанты, там бадзы, феншуй, фмень, какие-то, может быть, религиозные деятели, там все, что связано с с предметами искусства, ритуалами человек может на этом зарабатывать. Если там стоит прямое богатство, то в том числе человек может заработать, но это еще и дополнительный признак, если оно благоприятно, что это добродетельный, трудолюбивый, ответственный человек. Ну, то есть вот такой человек, да, хороший гражданин, который в религии, да, участвует в социальной жизни, в экономической, то есть это может быть вот таким вот признаком. Если там стоит чиновник или правильная власть, то человек может быть ну, авторитетом. Во-первых, он может сделать карьеру в этих сферах, во-вторых, он может быть авторитетом, каким-то духовным учителем в этих сферах. Если у человека стоит там седьмой убийца, то тоже он может быть более таким экстремальным лидером в этих сферах, но в том числе человек может быть наделен какими-то необычными способностями, например, там, если это благоприятный дворец, с ясновидением каким-нибудь, да, хорошей интуицией, то есть он может увидеть несколько больше да, слоев, вот, предположим, там, духовности, религии, то есть он как-то на более высокой ступени может все это расшифровывать. Если в данном дворце, дворце религии и этики стоит косая печать, то иногда бывает так, что ну, косая печать это вообще символ отчуждения, символ какой-то необычности, и при каких-то таких обстоятельствах у человека может складываться такая ситуация в жизни, что его может интересовать больше духовная, чем материальная. Но в то же время, косая печать, это как раз нетрадиционное знание, в том числе и люди, у которых там находится косая печать, могут заниматься такого рода наукой. Да, там метафизикой тоже самой, какой-то нетрадиционной религией увлекаться. Если там стоят обычные ресурсы, то есть правильная печать, то, скорее всего, если она благоприятна, человек будет приверженцем, приверженцем каким-то традиционным традициям, да, то есть может приметы какие-то верить, либо какие-то ритуалы э, соблюдать, да, то есть ему будет это очень важно. И, соответственно, этот дворец еще раз напомню, что он, ну, не только так вот узко специально трактуется. А в принципе, это, как бы, насколько счастлив может себя человек, насколько счастливым себя человек может ощущать, и насколько интересны ему могут быть нематериальные аспекты. Просто если дворец этот неблагоприятен, то бывает так, что люди интересуются только материальным. И в следующем видео. Если вам понравилось это видео, то ставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на наш, на наш канал, регистрируйтесь по самой льготной цене на мастер-класс, посвященный 12 дворцам судьбы. И в следующем видео мы с вами рассмотрим такой э, достаточно интересный дворец под названием «Дворец движения и внешних проявлений». Или же этот дворец еще «Самовыражение» называется, потому что, э, и «Путешествие», потому что дворец движения у нас, привык, ну, как-то привыкли трактовать, что это только дворец, который отвечает за то, благоприятно ли человеку переезжать там из страны или города, в котором он рожден, или же неблагоприятно. На самом деле этот дворец еще и отвечает за самовыражение выражение человека то есть насколько успешно человек может себя позиционировать вовне. да то есть у многих актеров писателей поэтов то есть людей которые вынуждены себя показывать публике у них он благоприятный этот дворец еще отвечает за развитие человека насколько человек готов развиваться в течение жизни то есть этот дворец тоже вот отвечает за все эти факты Увидимся в следующем видео. Всего хорошего. До свидания.